Так, по старой доброй нашей еврейской традиции... Да, да, да, по доброй старой еврейской традиции. Давайте возьмем карты <laughs> и посмотрим, что у меня впереди. Вопрос. Да, вопрос э, э, интересно. Сколько я буду жить? <смех> такой вот вопрос. Жизнь, то есть здоровье. Значит, давайте мы посмотрим, в чем смысл вашего вопроса. То есть, что вы хотите узнать? Вы хотите узнать, нет ли у вас болячки, которые вы не знаете, но она уже есть. Сколько вы хотите? Жив... Я не отвечаю на такой вопрос, в принципе. <смех> я понял. Так. Я один раз ответил на такой вопрос. Угу. То есть, когда пришел женщина и спросила, я хочу знать, сколько проживет мой муж. Я говорю, я не отвечаю на такие вопросы, я вам поясню. Ему надо делать пересадку почки. Я могу быть донором. То есть она говорит, что да. она может быть донором для своего мужа. Если он проживет хотя бы 5 лет, я на это пойду. Если нет, нет. Я посмотрел, да, проживет. То есть он проживет после пересадки. Да, проживет. Она пошла на это, она стала ему донором. Я знаю, что пять лет он прожил. Потом, естественно, связи теряется с людьми, но пять лет я знаю, что он прожил. Хорошо, я перефразирую вопрос. Да. И первый, кто так мне отвечает, но ну, я, я тоже хитрый. На да. Отметки 72 лет. Почему-то mm -hmm. все тарологи абсолютно они дают мне выше 72 лет. Вот так как-то вместе сговорились все и дают. что хоть и по башке. Хорошо, хоть и не прокуроры, да. а торологи, понимаете? Да. Вот. Так. Вот я достаю пять карт. Да? Вы знаете карты? Ну конечно. Шут, звезда, умеренность, луна и сила. Последняя сила. Так. И сила, да. У меня э, очень необычная колода. Вот я их медленно буду показывать. Угу. Значит, это колода магическая таро Фредерика Леонела. Тираж тысячи экземпляров издана в 80-каком-то там году. Очень редкая колода. Я не, не, знаю, знаю, это колода. Я не знаю этой колоды. Да, это очень редкая колода. Мне она досталась совершенно случайно. И я просто... Поэтому просто... будь <с> сами так пожалуйста. Да. Значит, смотрите. У нас нет ни одной быстрой карты. Да. То есть, э, у нас нет карт, которые говорят однозначно «да». У нас нет карт, которые говорят однозначно нет. У нас карты э, расположены в диапазоне между нулем и плюсом. То есть, скорее да, чем нет. Это если брать чисто математический момент. Так. Теперь мы смотрим. У нас есть Луна. Я показываю вам механизм. То, что я делаю очень редко. Я объясняю, почему я так говорю. Да. На мой взгляд, это самое интересное в работе Таро. Да, абсолютно верно. Именно Значит. поэтому я всем и задаю вопрос, а главное я же могу э, сам оттестить эту тему, потому что я немножко в теме. Поэтому мне очень да. интересно Значит, все ваши есть... и подходы именно вот тем. Да. Три, три карты с водой. У нас есть звезда, это умеренность и луна. Угу. Значит, что мы можем э, предположить? Проблема с водой, проблемы с давлением, проблемы э, с тем, что вы пьете. Проблемы какие-то с жидкостями внутри организма. Момент. Вы не задавали мне этот вопрос. Mm -hmm. И я не должен вам это говорить. Не должен, в смысле не обязан. Да. Это раз. Ну и не должен, это два. Потому что вы меня об этом не спрашивали. Так. Это может быть информация, которую вы не хотите знать, вы не хотите ее слышать вообще. Хочу сказать все что, все, что вы видите. Нет, хоть. нет, нет, нет. Это вы должны это сказать до, а не после. Или я должен вам сказать, что я тут вижу кое-что еще. Хотите ли вы об этом поговорить? Да, конечно, о себе поговорить почему же нет. Дальше. У меня лежит шут. Он заставляет меня предположить два момента. Первый, вы веселый человек. Ну, это очевидно. И вы человек, который не очень заботится о своем здоровье. Э, оно по-разному бывает. Тут я бы так определенно не сказал. Вы относитесь к вопросу своего здоровья легкомысленно, если верить этому раскладу. Да. Так, окей. Недостаточно серьезно. Не уделяйте э, должного внимания. Ну это, есть... да, это да, это правда. Вот. С одной стороны, это банальная фраза, которую можно сказать 95% людей. С другой стороны, у меня лежит шут, который заставляет меня это сказать. Если бы у меня лежал император, я бы сказал, что вы достаточно серьезно подходите к этому вопросу. Да, я понял. Все. все верно. Вы все правильно говорите абсолютно. Дальше. У нас лежит сила. Сила это очень хорошее здоровье, это внутренняя сила, это не вот это, вот, как у Шварценеггера. нет, это внутренняя сила. То есть ваш организм достаточно устойчив и э, стрессоустойчив, и вообще устойчив, то есть он может выдержать ну, большие нагрузки. Вы не злоупотребляете этими нагрузками, то есть нет повешенного, нет башни, нет дьявола. Ну, да. У вас нет серьезных кризисов. По крайней мере, они не предвидятся. У вас нет такого чего-то там, каких-то ужасных вещей, которые с вами произошли раньше, и которые оставили след. Они могли произойти. То есть, вы могли удариться, даже сломать ногу, но это не оставило след. Uh -huh. То есть, если я, допустим, ударился, разбил локоть, у меня теперь болит, у меня там э, пошли какие-нибудь там радости, которые на меня потом повлияли, оно бы отразилось. У вас нет такого чего-то ужасного. То есть, все вопросы связанные с жидкостями. Жидкости, вернее эти карты, это не только жидкости, это могут быть еще эмоции. То есть физическое здоровье не вызывает проблемы, эмоциональное может быть. Могут быть перепады, могут быть депрессии, могут быть сомнения какие-то, может быть какая-то неуверенность, может быть еще что-то. То есть для того, чтобы сказать точнее, нужно делать дополнительные расклады. Это поверхностное чтение. И это все то, что не следует говорить клиенту, если он тебя об этом не спрашивал. Вопрос Затянуто да. до 72. Ответ. Судя по картам, для этого нет никаких препятствий. Может быть дальше больше. Запас большой, но э, следует немножечко больше уделять внимание своему организму. Угу. То есть, вот то, что я вижу, и да. вот то, что я произношу. И второй вопрос. Можно еще один вопрос? Конечно, то есть, конечно. Потому что ну, я хочу просто сравнить. Значит, эм, конечно, шут сложная карта, она вообще неоднозначна. Очень сложная. Да, да, да. да я, я именно вот как бы... Э, но, вот понимаете, тут э, главное, как вам дается трактовка, как эта колода с вами разговаривает, как бы, да? И она вот сказала вам вот так вот. Вот. В этом конкретном случае. В этом конкретном случае. Сейчас мы меняем случай вообще в, противополо mm -hmm. в противоположную сторону. А, мое карьерное и финансовое состояние вот, от сегодняшнего момента и вперед. Как долго? 10 лет. Ой. Я гадаю на год вообще максимум. А, давайте на год. На год. Да. Потому что тут столько сейчас всего должно. Интересно, здесь может нужно быть, уточнять. Да. Значит, смотрите, у нас есть ситуация. Вот вы работаете на работе и вы сами хотите уйти куда-то. Один момент. Вы задаете вопрос: Будут ли у меня какие-то новые возможности? Смогу ли я их реализовать? Это один блок вопросов. Uh -huh. Второй. Вы боитесь, что у вас с этой работы вы, они скажут: Убирайся, мы не хотим тебя уже видеть. Уволят меня. То есть будет ли мой ход вынужденным? Придется ли мне там искать? Это второй подход к, этим, к этому делу. Третий. Вы работаете на этой работе и получаете 100 рублей. Вы переходите на следующую работу и получаете те же самые 100 рублей. Ваше финансовое я положение пол... изменилось? Сейчас ваше я... карьерное положение да. изменилось? Я понял. Нет. Сейчас Я, это... я это просто спасибо хочу спасибо. сказать, что это очень важный элемент гадания. Вопрос. Какой вопрос ты задал, такой ответ ты и получил. Значит, вопрос. Вот я сейчас да. планирую, я уже когда-то был достаточно популярным известным артистом в Беларуси. Mm -hmm. вот, э, у меня была большая сцена. Э, так получилось, что я пять лет там, проработал музыкальным продюсером Виктора Вуячева, Виктора Улькиновича народного артиста Советского Союза. Я работал в белорусском государственном коллективе Елеины Песняры, одним из последних, кто работал с живым э, Владимиром Георгиевичем Улявиным. У меня была своя сольная программа. И сейчас я планирую еще раз вот, покорять этот музыкальный олимп. Mm -hmm. вот, собрал силы. Это мой такой последний рывок, как я. вот, скажем, написал песни, вот. и сейчас очень сильно постараюсь вот это все дело сделать. Что у меня из этого получится? Стоит ли мне вообще это делать? Песни про батьку? Нет, песни не про батьку. Тогда сомнительно. Ну я про Сию собираюсь, то есть я в Москву. А про Путина? Песни про Путина, да. Про Путина. Тогда не вопрос. Вот про нефтегаз Туркмени как говорится. Вы меня поняли. Да. Значит, смотрите, что у нас выпало. У нас выпадает умеренность. Так. У нас выпадает дьявол, император, императрица. Не надо расстраиваться. Пока еще ничего не понятно. И луна. Блин, меня уже меня уже бросают смутные сомнения, и я уже это все трактую для себя, конечно же, с минусом, но тут... Хуже всего, когда человек где-то там что-то начитался, да. приходит, а вот что значит, а вот у смерть, я умру, ну конечно ты умрешь, все конечно ты умрешь, да, что ты переживаешь, умру. я тебя умоляю. Но ну, может не сегодня. Может, может завтра. Но в данном случае выяснили, что у меня еще есть время. Да. Первая 15 карта дьявол. С одной стороны, эта карта опасная. Но с другой стороны, это шоу-бизнес. Да. Это шоу-бизнес. Вопросов нет. Хорошо. Дальше. Центральная карта император. Это хорошая карта, но она почти ничем не подтверждена. Нет карт успеха, нет солнца, нет мира, нет э, колесницы. Есть только императрица. Императрица это тыл. Возможно у вас есть какая-то поддержка. Возможно есть женщина рядом с вами, которая вам помогает или э, поддерживает и так далее. Возможно есть какие-то ресурсы, которые вам предоставили для того, чтобы вы могли это все сделать. То есть богатая карта, то есть разное толкование. Значит, но расклад замыкает умеренность и луна. И вот эти две карты, они напрягают. Неправильное время, неправильное место, не до конца осознается, что, как, зачем, почему. Плохой расчет, неплохой расчет, точнее, туман, неопределенность и туман. И очень медленные, очень две медленные карты. Может быть, Подождать Я... придется, да, видимо. Может быть, да. Не в вот этом может году. Может быть, сейчас это не своевременно. Может быть, еще как-то там. Ну... Вот все тарологи мне говорят одно и то же. Все говорят, год этот не надо. То есть мне сказали, лучше, если уж очень так приперло, как говорится, лучше уж в следующем году, следующей зимой. Но, говорит, не сейчас тоже. Все сказали. Сейчас посмотрим. Да. Скажем. Трудно сказать, как стоимость. У да. меня друзья, которые вот давно со мной работают, их устраивает мой ответ да или нет. Вот как у нас? Нормально? Да, нормально. Все, хорошо. Uh -huh. Так, интересно, у нас выпадает очень интересная карта. Императрица, маг. Я буду показывать, да. Uh -huh. Императрица, маг. Башня. Uh -huh. Мир. Uh -huh снова дьявол. Значит, в вашем плане отсутствует скандал. Так. У вас будет скандал. У вас может быть скандал. У вас должен быть скандал. Башня. Взрыв. Да. У вас должен быть некий фейерверк. У вас его нет. У вас нет искры, изюминки, чего-то такого, что как пробку из бутылку вытолкнет вас наверх. То есть, тот путь, который вы себе придумали, тот путь, который вы наметили, он не обеспечивает да? Немножко. Он, да, он, он, то есть, вот у нас комбинация, которая отвечает, что должно быть. Башня и мир. Успех через скандал. Успех через взрыв. Успех через, не знаю, что это должно быть. Угу. Вот тогда, да. Тогда это складывается, тогда это делается возможно. Если бы э, <смех> мы просто глянули на башню, башня, дьявол, все, нет, даже не думая об этом, это безнадежность. Там другие карты есть еще, и в порядке, как, как они лежат, да, что с чем находится. Да, это даст нам ситуацию. Может быть, песни, которые вы придумали, они не на ту аудиторию, не, не, не так звучат. Там нет мотыков. Или там, наоборот, слишком много мотиков. Вот. То есть, нет чего-то, что взрывает. Понимаете, там несколько программ. Я написал два альбома, совсем, совсем разные песни. И вот мне надо как бы понять, в какую сторону, грубо говоря, двинуться. Вот в чем момент. Понимаете? <звы> никакой проблемы. Больше в шансон, у меня есть шикарный альбом шансона, он такой, попсовый шансон, такой а Стас Михайлов. Или все-таки это будут такие песни, типа как вот у мистера Кредо, например. Да? То есть, Если что, я бы я еще знал, кто такой мистер Кредо. Это который поет там, про голубые глаза, это который поет Давай Лаве, песня была такая модная, российский да. исполнитель. Значит, Стас Михайлов, Мак, луна, звезда. Этот самый. Креда это самое. Император, жрица и Ерофант. Mm. Второй вариант. Чуть лучше первого. Оба варианта неплохие. Шансон, да? Или попса, получается. Креда. Креда. Я понял, да. К тому же он является моим продюсером моего трека, который первый сейчас должен выйти. И долго очень жду, вот пока это все дело так раскрутится. Но он человек занят, у него сейчас куча концертов. Значит, все-таки, да, все-таки не с шансоном, понятно, все-таки именно вот тот вариант более попсовый, то есть более сладкий такой, более Стас Михайлов такой, понятно, блин, а я бы хотел шансон, ну ладно, ладно, понятно, ну что ж, видите, вот конкретные советы, карты конкретно говорят, хорошо, ну ладно, со мной закончили, помыли мне костей, нормально, спасибо вам огромное. Да, пожалуйста.